Озвучено не для продажи. Каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Приятного просмотра. а а <forbidden> что случилось где моя машина я мертв это же была настоящая русалка да это же круто если я всем расскажу и у меня будут доказательства надеюсь телефон не. А? Чё? Как долго я был без сознания? Эй, извини. Приветик. Если мне удастся поймать ее, я мог бы показывать ее за деньги и стать богатым и успешным среди людей. фу Забудь, забудь, забудь. Ты умеешь петь? Можешь что-нибудь спеть? <свеск> а, вау! <свеск> а, эй, ты в порядке? Привет. Отдай, что ты делаешь? Эй, иди сюда. Я принес это, чтобы срезать провода у тебя на руке. Видишь? Легко и быстро. Так же лучше. Что такое? Эх. Хм. Чу эй, держись, я иду.